Привет, ребята! Перед началом видеоролика я хочу попросить, чтобы вы подписались на мою официальную группу ВКонтакте. Ссылочка в закрепленном комментарии. Погнали к видеоролику. Короче говоря, нечего заняться. Это была то ли пятница, то ли воскресенье, то ли суббота. Но это был я. Я изучал историю. Хотя, кому я вру? Да, я просто так спал, потому что мне нечем было заняться. Потом я проснулся. Сначала я посмотрел в маленькое окно. Потом в среднее окно. Потом я посмотрел в большое окно. Потом я посмотрел на лунтика. Потом я посмотрел на кота. Надо было найти себе интересное занятие. Поэтому я пошел изучать историю России. Мне нужно было найти реально интересное занятие. Я понял то, что надо было посидеть в технике, ведь сейчас век на нанотехнологий. Поэтому я просто лазил в настройках камеры. Но это было скучно. Потом я взял мой древний микромакс и решил полазить в интернете. В итоге я влюбился в интернет. Но вдруг произошло то, что решили удалить интернет. Я пошел учить географию. Короче говоря, нечем заняться.